приветствую всех из Финляндии меня часто достаточно спрашивают и задают один и тот же вопрос чтобы я показал как делается угол каркасного дома наружный то есть по большому счету это вот две обвязки да? первая обвязка, вторая обвязка делается на это не смотрите вот. затем ставится на торец прямо на торец одна стойка и ставится сбоку к нему вторая стойка по большому счету, это есть уже угол. Можно и так сказать. Вы там, как часто, делаете что-то еще, добавляете сюда, и у нас так не делают. То есть, этого не нужно ничего делать. Затем, ставится в нашем варианте, так как мы будем обшивать с внутренней стороны еще бруском, контур утепления у нас будет в виде бруска 48 на да, 48 То, вот как раз таки, эта стойка ставится на расстоянии 48 миллиметров от этой стойки от внутренней части это делается для того чтобы когда бруски будут прибиваться они будут сначала прибиваться по вот этой стене и потом остается место куда можно прибить уже эти бруски вовнутрь вкладывается потом металлический уголок и зашивается гипсокартон в принципе это все очень просто единственное отличие что Здесь нужно будет вату вложить именно с наружной стороны Потому что в угол потом у вас не получится это сделать никаким образом с внутренней стороны Это будет неконтролируемо, скажем так вот. Угол между собой скрепляется гвоздями, шурупами 200-300 миллиметров. Ну, в общем, так хорошо нужно скрепить его И все, и больше ничего И четыре гвоздя вниз с одной стороны, четыре с другой Либо восемь с одной стороны все, на этом заканчивается, по большому счету. Система хорошая, мостика холода, тут дополнительного каких-то брусков не делается, утеплять э, все будет 200 мм утепляться, поэтому все достаточно просто, нет никаких там мешающихся брусочков. То есть эффективно, качественно, нормально, нормальный угол. Я считаю, что я ответил на этот вопрос, теперь вы знаете, как собирать вам угол. На этом хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч.